Ребята, привет! У нас осень, а значит время пальто. Я как раз занимаюсь своим. Дублируя детали изделия, я столкнулась с определенными сложностями, которые связаны с особенностями материала, которые я выбрала для пошива своего пальто. Это шерсть, стопроцентная шерсть. При этом я не скажу, что ее ворс достаточно высокий. Постараюсь вам передать структуру насколько это возможно. Дублируя данную пальтовую шерсть, я обнаружила, что она очень чувствительна к любым утюжильным операциям. И, конечно же, я вспомнила о том, что у меня есть для таких случаев игольчатое полотно. И решила поделиться этой информацией с вами. Так как уверена, что те, кто пробовал шить самостоятельно, особенно новички, сталкивались с проблемами ласов на пальтовых материалах, а вот как их избежать, не совсем знают. Так вот, в моих руках сейчас специальное гольчатое полотно. Это современная альтернатива кард-ленте. Оно выполнено из термостойкого пластика. Под утюгом ничего не плавится, даже на самых высоких температурах. Имеет вот такие вот иголочки, которые расположены в шахматном порядке на расстоянии 2-3 мм, друг от друга высотой около 3 мм. И сейчас я покажу, как при помощи такого полотна можно избежать любых ласов, как на этапе дублирования самого изделия, так и на этапе дальнейшей обработки дальнейшего ВТО. Для теста я беру вот такой вот маленький отрез, это изнаночная сторона, а это лицевая, и отправляюсь утюжить при помощи игольчатого полотна. Про размеры. Сразу хочу сказать, что 10 на 50 это тот размер, который позволит вам комфортно утюжить швы разутюживать, приутюживать, а также обрабатывать клапаны карманов и прочие детали. Размер 50 на 50 или хотя бы 30 на 35 позволит вам комфортно дублировать, декотировать само полотно. Итак, беру и, например, приутюживаю без игольчатого полотна. Я немного слегка подаю пар. При этом немножечко приподнимая утюг. Но так или иначе, мы с вами посмотрим, что бы было, если бы мы с вами поутюжили с изнанки, с лица, поутюжили швы без игольчатого полотна. Мы видим лаз. И то же самое я проделываю при помощи игольчатого полотна. Я ворсом к иголочкам располагаю его и... Еще вот таким образом накрываю сверху и спокойно утюжу, точно так же, даже здесь подам больше пара, чтобы продемонстрировать его эффект с одной стороны и с другой. Для того чтобы вернуть ворсовую структуру, да, немножечко обдам без ленты паром, для того чтобы разровнять ворс, который может немного заламываться от структуры самого игольчатого полотна, поэтому какой-то баланс вы в любом случае должны соблюдать. Теперь идем смотреть, что у нас получилось с одной и с другой стороны. Итак, давайте смотреть ближе. Вот это та сторона, которую я утюжила без игольчатого полотна. Как вы можете видеть, здесь такой характерный лаз, вот он пропечатывается, а вот эта сторона, которую я утюжила на игольчатом полотне, и здесь ничего. Точно так же, даже вы помните, я подавала более ударную дозу пара, и никаких ласов здесь нет. При этом сгиб запечатался довольно-таки плоско, но на самом материале никаких дефектов мы не наблюдаем. То, что нам нужно для профессиональной обработки. Точно так же вы можете продублировать. Все детали кроя при помощи игольчатого полотна. Причем в данном случае, когда вы раскроили деталь и дублерин, вам уже не требуется накладывать вот таким образом и утюжить. Вы можете пропустить этот момент, вы можете сразу же продублировать все участки без вот таких вот неприятных сюрпризов в виде вот таких вот ласов. Данное игольчатое полотно подходит как для кашемира, как для шелкового кашемира. Для вельвета, для бархата, для любых материалов, которые имеют ворс и попадают в группу деликатных тканей.